Здравствуйте, дорогие друзья! С Вами Лотникова Екатерина, руководитель интернет-проекта Корпорация ЗУС, Корпорация Здоровых, успешных и свободных совместно с компанией Арифлейм сейчас проводит рекламную акцию Подарок от Арифлейм в честь юбилея нашей любимой компании Арифлейм. Как вы поняли, подарок гарантирован всем участникам, а целью моего видео обращения для вас сегодня это рассказать о том, какие же подарки вы получаете, начав участвовать в акции ну что ж давайте посмотрим на весь перечень подарков подарков 5 все они гарантированы каждому участнику акции первое экономия семейного бюджета до 2000 долларов в год огромная сумма учитывая что у некоторых это всего лишь средняя ежемесячная зарплата то я могу сказать что вы можете один месяц не работать, а просто сэкономить. Как вы узнаете чуть позже. Второй подарок, который вам дарит компания Арифлейм, это два продукта по вашему выбору ежемесячно. Это касательно продукции именно Арифлейм. Тоже поговорим чуть подробнее попозже. Третий подарок это деньги. Да, друзья, деньги в наше время дарят совершенно незнакомые люди. А конкретно знакомые интернет-проект корпорации ЗУС и компания Reflame. Ежемесячно от компании Reflame вы можете в дар получать от 10 до 50 долларов, а от компа корпорации ЗУС, от нашего интернет-проекта дополнительно к деньгам от Reflame еще 30, от 30 до 100 долларов в месяц. Подробнее чуть-чуть попозже. Четвертый подарок – это ежемесячные доходы от 2000 долларов в месяц. Речь идет о работе в интернете из дома, о работе, не связанной с продажами и каталогами, при занятости 3-4 часа в день в свободном графике с бесплатным обучением, ну, как вы понимаете, в рамках интернет-проекта корпорации «Зуб» в партнерстве с «Арифой». И пятый подарок – это машина и квартира от компании Арифлейм. Друзья, вы можете выбрать один подарок, можете два, можете взять все сразу, неважно. Вам просто нужно стать участником акции «Подарок от Арифлейм, и вам автоматически станут доступны все перечисленные подарки. Но давайте поговорим о каждом подарке подробнее. Наверняка вы уже для себя что-то присмотрели. Итак, экономия семейного бюджета до 2000 долларов в год. С чем это связано? Это связано с тем, что ассортимент продукции компании Reflame настолько огромен, что любая семья может спокойно найти здесь те продукты, которые понравятся именно ей. То есть суть одна: просто вы раньше покупали шампунь, зубную пасту, мыло. Ну, наверное, покупали уже все-таки для своей семьи. Так вот, вы ее покупали в магазине. Если вы будете покупать это в Арифлейм, у вас будет 18% скидка от цены каталога. Обратите внимание, на слайде каталог вы здесь видите цену черную, видите цену красную. Так вот, от красной цены на 18%. То есть ничего не меняю в своей жизни, оказывается. Можно просто сменив магазин начать экономить больше, чем некоторые зарабатывают в месяц. Ассортимент более 1700 наименований только косметические продукты. Добавьте парфюмерию, аксессуары, уходы за телом, уходы за полостью рта, ручками, ножками, волосами, Зачем хотите. Отдельная серии для мужчин, для женщин, для детей. А также wellness. Это продукты питания, продукты для здоровья, продукты для снижения веса. Я уверена, вы себе найдете, что вам выбрать и сможете экономить. Итак, до 2000 долларов, оказывается, можно экономить. Следующий подарок – это два продукта в дар по вашему выбору каждый месяц. Этот подарок доступен тем, кто пользуется первым. Если вы экономите, значит, вы что-то заказываете. За каждый сделанный заказ у вас копятся некие баллы лояльности. Например, один шампунь дает три балла лояльности. Причем баллы лояльности копятся, даже если вы делаете один заказ, даже если он будет сделан один раз в год. Даже если будет одно мыло, неважно, Баллы лояльности накопятся. Как только накопление превысит 100 бонус баллов, вы сможете обменять их на подарки. Баллы не сгорают, не исчезают, не обнулевываются. Баллы остаются с вами, и вы можете обменять их на подарки в течение года. Двигаемся дальше. В течение года с момента начисления. Третий подарок – это деньги, о чем я вам сейчас и говорила. Этот подарок доступен тем, кто пользуется первым и вторым подарком. Да, друзья, все гениальное просто. И действительно, вам за ваши заказы будут возвращаться в виде денег. Как это в виде денег? Деньги будут возвращаться, друзья, от Арифлейм и непосредственно от корпорации Четвертый подарок, который для вас подготовила корпорация здоровых, успешных и свободных и компания Арифлейм, это возможность заработка, дохода от 2000 долларов в месяц. Повторюсь, работаем только в интернет, с продажами не связано, совмещать можно. Можно оформиться по трудовому договору, можно не оформляться. Не важно ваше проживание, не важно ваш возраст, ваше образование, семейное положение, здоровье, национальность, вероисповедность, ничего не важно. Важно ваше желание работать, выход в интернет, персональный компьютер, хотя бы 3-4 часа, часа свободного времени. Причем работать вы можете в свободном графике. Час поработали, два делами позанимались. неважно. График вы можете себе устанавливать сами, он может быть разнообразный день это дня. Но работы лучше вы не найдете. Я вам это гарантирую. Поэтому обратите внимание, пожалуйста, и на этот подарок. На фото вы видите людей. На фото есть люди, уже воспользовавшись этим подарком и уже начавшие зарабатывать от 2000 долларов и выше. Повторюсь, работа только в интернет. Обучение совершенно бесплатно. Пятый подарок доступен тем, кто воспользуется четвертым. Вы замечаете, как с Действительно, компания дарит машины, квартиры. Вы же понимаете, что на одном слайде всех не разместишь. Но я выбрала парочку наших представителей, которые с удовольствием демонстрируют вам свои авто. Ну что ж, друзья, вот и все. Пять подарков, которые для вас подготовила компания. Пройдемся еще раз. Экономия семейного бюджета от 2000 до 2000 долларов в год скидка 18% на всю продукцию предоставляется, даже если вы сделаете заказ один раз в год, даже если это одно маленькое. То есть никаких обязательств ни по размеру, ни по чистоте заказов. Второй подарок доступен вам, если вы пользуетесь первым. Приобретая продукцию, у вас накапливаются баллы лояльности, и вы их сможете обменять на подарки из списка по вашему выбору. То есть ежемесячно, ежекаталожно и в разных, разных странах. Третий подарок для тех, кто пользуется первым и вторым – это деньги. Деньги вам возвращаются на номер, и вы ими можете воспользоваться, делая следующий заказ. Деньги от AdiPlan до 50 долларов и непосредственно от корпорации ZOOC от 30 до 100 долларов в месяц. Четвертый подарок – ежемесячные доходы от 2000 долларов. Этот подарок может изменить жизнь, не только настроение, но и жизнь многих, кто смотрит это видео. поэтому Воспользуйтесь обязательно этим подарком. Ну и, конечно же, воспользовавшись четвертым, вы не только поправите финансовое состояние своих семей, но и, еще, и получите доступ к пятому подарку. И при выполнении определенных условий гарантированно получите квартиру или машину, дом, смотрите сами от компании Арифу. Друзья, я хочу вам напомнить, что данная акция проходит в рамках интернет-проекта «Корпорация здоровых, успешных и свободных». И для того, чтобы стать участником акции, вам нужно обратиться к любому представителю именно интернет-проекта «Корпорация ЗУС», и он вам подскажет, как стать участником, как получить все эти подарки. А сейчас ваша задача – обратиться к представителю корпорации «ЗУС» и все-таки стать же, все же участником этого проекта и получить все подарки, какие вы хотите, от компании «Рыфа». А С вами была Лутникова Екатерина. Я не прощаюсь. До новых встреч.